Привет, друзья. Сегодня я общаюсь со своей хорошей знакомой Наташей Зайцевой. Наташа Зайцева у нас life insurance agent. Правильно? Life insurance или просто insurance agent? Как правильно сказать? Наташа? Life insurance. Life да. insurance agent. Слушай, я хотел спросить тебя, Наташа COVID-19 покрывается life insurance? Очень многие компании, в основном, все компании сейчас а, продают страховку, но ну, во всех, у всех, у всех, абсолютно всех компаний ты подписываешь disclosure. Except COVID-19. Для клиентов, у которых pre-existing conditions, у них какие-то медицинские проблемы, если раньше можно было купить на них страховку, дорогую страховку, но можно было купить, то сейчас многие, я бы сказала, 80% компаний, которые тебя postpone эти кейсы. То есть говорят, через три месяца вернитесь назад, мы рассмотрим ваш кейс и уже скажем вам, предложим мы вам страховку или нет. Я понимаю, это те, которые уже... А те, которые купили страховку два года назад... 3... А, тем нет. Есть такой момент в страховом бизнесе, что называется 2-year contestability period. Что это значит? Что как только ты покупаешь страховку... Первые два года, если что-то с тобой случается, с клиентом, то страховая компания в случае смерти, они по новой будут пересматривать этот кейс. А почему они это делают? Чтобы найти, если клиент, допустим, сказал, что он не курит, а он буквально умер через несколько месяцев от lung cancer, потому что... Курит. то есть они по новой пересматривают информацию и если что-то находят они могут вплоть до того что а, отказаться платить а выплатить только премию а после двух лет этой вот истечения контестабильти период не рассматривается вне зависимости от чего тебе выплачивают это да. кстати о страховке в каких случаях вот она нужна и кто в основном у тебя покупает вот какой у тебя основной Профайл твоего, как бы, покупателя. Ну, конечно, номер один покупатели будут, это семьи, новая семья, мама, папа, они решили завести а, детей, и поэтому в, этом, в этой ситуации родители сразу же обращаются и покупают страховку чтобы обеспечить, protect их детей. Номер два бизнес, uh, buy-sell agreement называется, это два бизнеса или три партнера независимы, uh, и бизнес не может существовать одного из партнеров, то оба партнера должны купить страховку. В случае смерти одного из них, бизнес не fall apart, как говорится. Uh, также есть keyman insurance, это в бизнесе может быть очень... Uh, один из, скажем так, работников key person, на него тоже страховка покупается. Также покупают родители или бабушки, дедушки, чтобы оставить наследство своим детям, внукам. Ну и еще один из таких вариантов charitable, если нету кому оставить, оставляют, допустим, церкви наследство. Понятно. А бывает Это такое, что внуки, внуки покупают своим бабушкам? Бывает. Редко, но бывает. Заботливые внуки. <laughs> ну да. <laughs> а какие виды иншуринса бывают? Я знаю, есть наверное, целый, там можно какое-то определенное время взять, или можно пожизненно. Есть какие-то иншуринсы, в которые ты вкладываешь деньги, и потом тебе это все возвращается. Расскажи, так, в двух словах, какие да, есть два вида страховки, ну, конечно больше, но самый таких популяр, скажем, это term insurance, который покупается на определенное время. Обычно родители покупают до того, как ребенок идет в колледж. Это term insurance называется. А есть также permanent insurance. Этот insurance он не имеет. Как бы... Пока ты платишь, ты его имеешь. Да, пока ты платишь, ты имеешь, да, ты можешь в любой момент снять cash value, потому что он потихонечку набирает, аккумулирует, там деньги собираются, и ты можешь их снять, и многие люди используют его еще как дополнение к своему retirement а, плану, mm. а помимо а, social security, они делают вот этот permanent план. И а, чем он хорош? Тем, что... А, вот этот cash value там набирается, и можно всегда эти деньги как бы снять. И что происходит, если человек, допустим, купил там, ну, к примеру, там на 20 лет, uh -huh. там на 500 тысяч, и 20 лет прошло, и он не умер. Эти деньги возвращаются или они пропали? Ну, все хорошо, что он не умер. Да. А, но... Ну, в принципе, да, то есть, если don't use it, you lose it, <laughs> как бы ситуация такая. Это если, есть, term, это если term life, right? Это, если term insurance, term. в течение, если, ну, может быть на 10, на 15, на 20, да. на 25 и на 30 лет. И, то есть, в течение этого терма, если человек не умер, то страховка заканчивается. Так же, как и car insurance, то есть, если в течение года ничего не случилось, эксцедента не было, через год она заканчивается. Также работает и term insurance. Mm -hmm. вот. а, есть, а есть, которые тебе возвращают, когда умираешь, не умираешь, когда, когда, когда заканчивается, зак... тебе какую-то сумму отдают обратно, да? Это какой Ну, вот это вот term insurance. Но term yeah. insurance, она ä, работает, она больше как, как life insurance и как savings, она работает. Вот. то есть, если с тобой что-то случается, ты умираешь, получает твой beneficiary death benefit. А если с тобой ничего не случается, ты выта вытаскиваешь эти деньги и пользуешься ими после определенного количества времени. Ну и последний вопрос: а как можно определиться, вот как посчитать, сколько иншуринца нужно? Вот, допустим, тебе приходит там молодая пара с ребенком, да, у нас родился там сынок, мы хотим за иншуринц меня или жену как они, сколько нам нужно, вот такой вопрос, как, как считать это? Ну, там определенная формула существует, вводится информация по, по их заработной плате, по их доходам, и как бы эта формула выводит тебе окончательную сумму, потому что ты с неба не можешь нарисовать. И ты, ты, в принципе, можешь это просчитать сюда? Абсолют, если, да? Абсолютно, да, абсолютно. Позвонить, ты можешь даже по телефону приблизить. Конечно, да, абсолютно. И последний вопрос, Наташа, а как можно как к можно тебе найти, где ты находишься, и можно ли все сделать по телефону, или нужно к тебе лично приезжать в офис, или ты приезжаешь в офис, как это работает? Самый простой вариант это позвонить, все делается по телефону, и интервью проводится по телефону, и квоты делаются по телефону, и подписываются все бумаги сейчас, электроник, ничего не нужно делать физик, Понятно. поэтому Понятно. по телефону. Наташ, спасибо тебе большое, что ты нашла время с мной пообщаться. Я уверен, эта информация будет полезна многим людям. Желаю тебе всего хорошего, чтобы твои клиенты долго-долго жили и покупали много иншуринца. И еще раз спасибо тебе за твое время. Надеюсь, мы скоро увидимся с тобой. Спасибо, Ген, спасибо. спасибо. Пока. Пока.